Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Мы наконец-то завершили ремонт в своем интерьерном шоуруме Natan Store. И сегодня будет видеообзор данного пространства. И я вам донесу смыслы, что мы здесь придумали для того, чтобы пространство было максимально для всех комфортным и полезным. Погнали! В этом пространстве у нас получилось три зала. Первый зал — это зал напольных покрытий. Второй зал — это сантехника, декоративная штукатурка и керамогранит. И третий зал — это гостевой санузел, в котором у нас есть также демонстрационный стенд, подключенный к воде с действующей черновой сантехникой. Ну, а начнем мы с нашего основного большого зала. И на примере данной экспозиции я вам покажу, как все устроено. Мы заходим в первый зал, и что нам бросается в глаза? У нас есть здесь конструкции, которые обложены керамогранитом. Здесь полностью вся эта стена собрана на инженерном профиле ТЦ. И, в принципе, все, что здесь представлено, так или иначе, связано с этим брендом. Здесь у нас полностью короб, который мы собирали из профиля ТЦ. Дальше мы на него можем встать. Короб обшит керамогранитом. Здесь есть вот такая тумба для того, чтобы можно было поставить сюда смесители. Мы смесители подключили к воде для чего для того чтобы показывать на смесителях варианты открывания варианты механизмов которые запускают процесс подачи воды для кого как удобнее чтобы каждый мог для себя выбрать дальше смотрите у нас в этом участке стоит душевой трап в строительном исполнении как можно сделать в душевой кабине для чего мы это сделали для того чтобы показать какие трапы бывают это раз во вторых показать как его обслуживать то есть можно трап. Вот этот. Достать, посмотреть, как это устроено. Дальше. В этом участке у нас будет стоять ванна, которая полностью подключена к воде. То есть она будет заполняться, она будет сливаться. На стенах в этом участке у нас выполнена декоративная штукатурка под микроцемент. Смотрите, мы перемещаемся в зону душевой кабины. В душевой кабине что у нас есть? У нас есть душевое ограждение стеклянное. У нас есть керамогранит, который идет у нас... По уклону в зону душевого трапа здесь можно посмотреть как выполнена работа не только со стороны продажи материалов но со стороны реализации как можно выполнить душевой поддон таким образом чтобы не было никакой дополнительной ступени если вернуться к декоративной штукатурке, смотрите у нас душевая система бренда hansgrohe подключена к воде что мы здесь можем показать мы можем показать как льется вода в душевой кабине мы можем здесь показать какой функционал имеет наш душ от бренда Хансброя. Дальше мы можем полить стены, которые у нас находятся в душевой кабине водой. Для чего? Для того, чтобы показать, что декоративная штукатурка покрыта специальным покрытием. И это покрытие имеет место быть и в душевых кабинах, и в ванных комнатах, и там, где есть у вас влажное помещение. То есть декоративка защищена и она не боится ни влаги, ни прямого воздействия воды. В этом участке у нас есть решение по полкам, которые встроены вот в эту вот нишу. Полки выполнены а, с подсветкой. Как можно сделать полочки таким образом, чтобы профиль у нас не выпирал? На эту тему есть отдельное видео на нашем YouTube-канале, и вот здесь по всплывающей подсказке оно вам сейчас покажется. Давайте перемещаться дальше. Здесь у нас зона демонстрационных унитазов от бренда ТЦ. Представлен унитаз тоже бренд ТЦ. Это премиальная линейка. Это у нас ТЦ люкс панель идет с вместе с системой, с рамой. И унитаз биде с функцией ТЦ ванн. Мы можем показать, как работает гигиенический омыватель. Он работает полностью без электричества на давлений воды. Здесь идет регулировка температуры воды, комфортной для вашего тела, и здесь управление, выдвижение самой форсункой. Также полностью инсталляции у нас идут э, с микролифтами, чтобы крышки на инсталляциях не брякали. Дальше у нас есть вот такая панель смыва tc Люкс. Данная панель смыва, она показывает вот эти две, назовем их ячейки, да, это кнопка минимального слива воды, это максимального смыва воды. Мы можем посмотреть, как работает смыв, также мы можем откинуть эту панель и увидеть, как работает сам механизм, когда у нас смывается вода. Также мы можем здесь закинуть гик-таблетку для того, чтобы у нас... Был приятный воздух в санузле. И подкрашена вода. Здесь стоит система, которая вытягивает воздух из чаши унитаза, фильтрует его и обратно вбрасывает в помещение. Эта зона у нас отдана бренду Hansgrohe. Что мы здесь можем показать? Мы здесь можем показать, как выглядит панель, которая запускает все вот эти системы душевые. Это может быть от нажатия такая система. Это Reinfinity душ. Он тоже, я бы сказал... Не дешевый, поэтому его стоит показывать. Вы не сможете понять, как льет душевая система, если вы не подключите ее к воде. Вы здесь подключили к воде, пришли, посмотрели, запустили другой душ в этом же душе. Вы можете здесь выбрать третий вариант. Потрогать, ощутить, как льется вода. Достаточно ли этого? потока воды для того чтобы там принять душ промыть голову или что-то подобное у нас здесь представлена вот такая линейка мы опять же на свой вкус выбирали это ручной душ как мы его можем посмотреть у этого душа у этого у этого у этого разные форсунки если начать заглядывать и непонятно как эти форсунки работают придя в обычный магазин вы никогда не поймете как льет этот душ этот душ или этот душ мы сделали следующее вот здесь кстати от бренда hansgrohe есть э, такой шланг, который погружается вот в такую кассету. И в случае, если вы ставите этот шланг на борт ванны, у вас вода будет скапливаться вот здесь, а потом высыхать, но не будет попадать за пространство ванны. Включаете воду, и вы понимаете, что эта лейка уже у нас с массажем идет. В жизни вы бы не поняли, что эта лейка у нас с массажем. Потому что просто на картинке это ну, недостаточно. Достаточно ли этой лейки для того, чтобы промыть волосы девушки или нет? Выключаем, сливаем водичку, ставим другую лейку. Смотрим. Интенсивность вращения здесь форсунок уже другая. Что мы можем здесь на этом демонстрационном стенде показать еще? Мы можем показать что у э, бренда Ханс к примеру, у него резиновые вот эти части. И вот если здесь обратить внимание, то здесь микрофорсунки, которые забиты налетом известковым, здесь очень плохая вода. И если вы не поставите систему фильтрации, то вам придется чистить каждый раз вот эти форсуночки. Но, слава богу, Немцы подумали и сделали эти форсунки резиновыми. Вы их просто прочищаете вот таким образом. И уже опять можете пользоваться. Подключаем душ. Смотрим, как у нас этот душ реализован. Этот больше подходит на вот этот душ. Как он конкретно льет. Тут очень мелкая-мелкая такая фракция капель воды. Очень приятный. Перемещаясь дальше, хочу показать а, вот такой стенд, который мы собирали на одном из мероприятий, которое было от представителя бренда обучающая для, для монтажников, для дизайнеров и для тех людей, которые вообще интересуются данной тематикой. Что мы на этом стенде собрали? Мы показали профиль ТЦ, из которого собираются все каркасы на объектах, на качественных объектах. Дальше мы показали здесь трапы. Как выглядит трап в разрезе для того, чтобы человек не только видел финишную лицевую часть своей душевой кабине, но и понимал само устройство этого трапа. Для чего? Для того, чтобы понять устройство трапа, можно заглянуть здесь и понять тогда, когда человек покупает для себя это, какая высота у этого трапа имеется, такой трап либо такой трап, какое исполнение будет. Дальше. У нас здесь предоставлен радиатор, это бренд Керми. Но что мы здесь хотели показать? Мы хотели здесь показать подключение радиатора. Оно может быть из пола, если мы говорим о многоквартирных домах с горизонтальной разводкой, или оно может быть из стен. то есть те же самые э, выводы, только идут уже из стены. Дальше на этом стенде у нас показан э, теплый пол. Разводка теплого пола, как он делается, почему именно так, мы тоже это можем все объяснить. И насосно-смесительная группа. Это уже у нас идет для загородной недвижимости. Далее, перемещаясь по этому пространству, у нас есть э, зона керамического гранита. Это Atlas Concord. Это тот бренд, который откликнулся на нашу просьбу помочь нам в открытии шоурума. И с этими ребятами мы смогли себе позволить выставку. Нам обеспечили то, что мы сделали здесь выклику из керамогранита. То есть у нас здесь стена, крупноформатные плиты. Мы разработали дизайн этой стенки, согласовали с поставщиком и нам согласовали вот такую выклику. Также в этой зоне у нас есть крупноформатный керамогранит, который собран на нашем стенде. Здесь можно посмотреть различные варианты, как идут сопряжения из силикона. На эту тоже тему есть видео на нашем YouTube-канале по всплывающей подсказке. Для чего этот еще первый зал у нас существует, помимо того, что у нас здесь можно все посмотреть, потрогать и пощупать. Мы здесь проводим различные мероприятия для дизайнеров, для отделочников, для тех людей, кто хочет образовываться по направлению строительства, дизайна или каким-то мелким направлением в сфере вот, отделки. Также мы здесь проводим мероприятия для дольщиков, то есть для тех людей, которые планируют принимать квартиру от застройщика. Мы им можем здесь, на площадке, рассказать, как это правильно сделать. Мы приглашаемся до спикеров. Поэтому наша площадка создана не только для коммерции, она создана для того, чтобы люди здесь могли общаться, объединяться и узнавать какую-то полезную информацию. Погнали дальше. Перемещаемся в демонстрационный санузел он на самом деле действующий тут полностью вся работоспособная система об этой системе есть подробное видео на YouTube. также будет по всплывающей подсказке что за что отвечает я там максимально подробно разъясняю чем отличается вот эта сборка от застройщика от той сборки которую собираем мы здесь также мы можем посмотреть как работает э, вот эта инсталляция мы можем посмотреть как она открывается то есть, как открывается кнопка у инсталляции. Для чего? Для того, чтобы, к примеру, закинуть туда можно было гигиеническую таблетку. Закинули таблеточку, у этой кнопки есть специальный ключ. Поставили обратно таблеточку, защелкнули. Можете в сантехнической сборке этот ключ оставить. Здесь у нас отдельно стоящая раковина, вот на такой столешнице. Что можно здесь посмотреть? Можно здесь посмотреть, как у нас льет вода из смесителя и здесь можно посмотреть как у нас работают компенсаторы гидроудара вот здесь такая деталь компенсатор гидроудара уменьшает либо исключает абсолютно те гидроудары которые могут создаваться внутри внутри квартирной разводки системы которую вы собираете если обычно шланги дергаются вот как здесь вот стоят вот эти шланги и вот стоит сверху смеситель и к вопросу того что как у нас работает система, когда нет а, компенсатора гидроудара. Смотрите, я открываю смеситель. Напор воды вообще небольшой, то есть могло бы быть и больше. Я закрываю смеситель. Вы видите, что дергаются шланги. Вот это к вопросу того, что там создается гидроудар. И этот гидроудар а, уменьшает ресурс вот этих шлангов гибкой подводки, то есть металлическая остальная оплетка, а внутри шланг. И со временем этот шланг просто прохудится. Вот все. То в нашем случае шланги не дергаются, потому что стоит компенсатор. Кто-то тут у меня лазил. И такой типа, О -о ой, что это произошло? И такие типа, блин, а как это было? Перемещаемся в первый зал. Что мы видим в первом зале? Зал полностью с напольными покрытиями. У нас здесь представлен паркет, у нас здесь представлен кварц-винил. Также у нас здесь представлен ламинат. Мы не стали завозить здесь много брендов. По какой причине? Мы здесь завезли те бренды, с которыми мы работали, которые мы устанавливали на свои объекты, и с которыми у нас не было в процессе эксплуатации у наших заказчиков никаких нареканий и проблем. Ну, а как, собственно, можно напольное покрытие выбрать здесь? У нас достаточно места для того, чтобы напольное покрытие можно было разложить, посмотреть, снять, к примеру, Отсюда, со стенда, положить, сравнить то или не то или взять с этого стенда. То есть, мы не стали заполнять напольными покрытиями, либо какими-то другими, можно походить, можно походить босиком и почувствовать, как это вообще работает, что такое кварц-винил. К примеру, достать можно ламинат, положить ламинат, походить по ламинату, походить по кварц-винилу, потому что Ощущения тактильные будут разные. Мы не стали заполнять это пространство как магазин какой-нибудь крупноформатной сети. Почему? Хочется здесь воздуха, хочется, чтобы люди не умирали в выборе тех материалов, которые есть вообще на рынке. Хочется, чтобы люди выбирали качественный материал, тот, который будет стоять, стоять действительно долго. И если говорить про первый зал, про это пространство, то, как вы можете заметить, это пространство тоже выполнено достаточно вальяжно. Несмотря на то, что мы находимся э, но ну, как коммерческая компания на арендованной площади мы вложили сюда денег для того чтобы дать воздуха этому пространству и не заполнять его колоссальным выбором чтобы человек как я уже сказал не умирал в этом выборе так как мы занимаемся мебелью мы здесь сделали себе мебельное решение то есть щиты от пола почти до потолка под контур плинтуса у нас там хоз помещения вот, то есть за этой дверью. Эту стену можно испо исполнить как на типонах, чтобы она открывалась от нажатия, так с ручкой. Мы здесь выбрали вариант с ручки по причине того, что у нас здесь э, помещение общественное, нужна постоянная уборка, и чтобы тот человек, который делает здесь клининг, не умирал с этими типончиками, пожалуйста, дверку открыл, зашел, наполнил водой, вынес спокойно, дверку закрыл, все прочее. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео вам было интересно. Если у вас есть какой-то запрос по комплектации, либо вы хотите просто зайти к нам в гости, попить кофе и посмотреть, как выполнен а, данный шоу-рум, обязательно приходите. Валерий Гноровской 12, корпус 4, крыльцо Натан Store. Пока!